Итак, уважаемые коллеги, у нас сложилась неоднозначная ситуация, которая ставит под угрозу нашу квартальную премию. Из-за технического дела, который на релизе просрал ТТХ миротворца, мы не получаем деньги с рулетки, которые прогнозировались. Коллеги, ваши предложения по выходу из этой ситуации? Я считаю, что нужно на время убрать все штурмовки из игры и оставить только миротворец. Нет, нет. Нам нужно штурмовки более-менее популярно урезать. Вот давайте пока начнем с АСМ-10, резанем ей магазин нахрен, уменьшим точность и сделаем, знаете, такую тягучую перезарядку, чтобы люди даже не думали брать ее в рейтинг. Удалось! или нет, убить, уничтожить, растоптать, втоптать в грязь и просто нерфануть ISM 10 разработчикам так, что про нее можно забыть в рейтинге. Давайте в этом разбираться. Но сперва... здорово мужские мужчины! Очень грустно, когда ты привыкаешь к оружию, набиваешь с ним приличное количество часов, а потом его резко бац и ухудшают. Так много с какими пушками происходило и вот пришла очередь ISM 10 Когда давным-давно никто даже не смотрел в сторону этой волынки, если говорить точнее, то буквально летом прошлого года с ней никто не играл, ну или очень маленькое количество людей с ней бегало. Тогда я ее брал основным оружием и штурмовал рейтинг. Даже вот поднял архив и еще раз пересмотрел свой киноматериал про тогдашнюю АСМ-ку и справедливости ради взял сборочку с того фильма под названием «Стабильный и попробовал с ней поиграть. И у меня вот какие мысли появились после игры, так сказать, с обновленным ганом. 5 патрон, которые нам убрали из дефолтного магазина, по сути это один кил, который можно было бы на них сделать. Тем самым нам урезали время файтинга, причем ладно бы перезарядку приподняли на немножко, но нет, ей даже кулдаун немного увеличили. Самое хреновое, как по мне, это отсутствие какого магазина на скорость перезарядки. Все, что у нас есть, это магазы на количество патриков с увеличением времени на перезарядочку. Такие обвесы нам определенно не подойдут. Будем довольствоваться тем, что у нас есть. Еще немножко точность у нас ухудшилась. На это мы тоже, кстати, обрати внимание. Но сначала я вот на что хочу взглянуть. К моему удивлению, когда я записывал данный материал в рейтинге, я часто встречал игроков с этой пушечкой. Я бы даже сказал в каждой катке. Мне стало интересно, почему люди все равно играют на АСМ-10, которую так вроде бы сильно урезали. Я тут немножечко с собой провел параллель. Кто играет в игру с сезона или с первого сезона, как и я, знают и помнят тогдашние серьезные инструменты для каточек в рейтинге. причем. Рейтинг был намного сложнее, я бы сказал даже хардкорненький. И с тех времен лично у меня в голове засел АК-117. С ним играл каждый, потому что на тот момент он очень сильно выделялся ото всех оружий своим КПД в бою. Сейчас, спустя уже приличное количество сезонов, появилось много других альтернатив, которые тоже неплохо себя ведут в файтах. К чему вообще я это все говорю? Я уверен, что многие, кто в игре недавно... Ну, в общем, кто не шарит про олдовый движ со 117-м, просто потому что их не было в игре в то время. Зато они, в общем, успели застать триумф АСМ-десяточки. И у них, как и у нас, к 117-му теплые воспоминания, связанные с этой пушкой. Это мое такое, знаете, первое предположение. Ну, конечно же, есть игроки, которые давно в игре. И играют с нерфанутым asm 10 совершенно по другой причине. Сейчас я расскажу, что это за причина. Только скажу причину залететь на канал к Феперчиху. Этот мужчина выкатывает отличные сборки на волыны. Делает красивую красоту в своих фрагмуриках. Стримит. Очень много стримит. Кстати, рекомендую почилить на таком ламповом движе движе у данного батьки. К тому же, сейчас у него конкурс релизнулся с балдинами. Продёжными призами, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Срочно делай летс Go по ссылочке в описании. Почему же сейчас многие продолжают играть с АСМ-10? Хоть ее и резанули, но она до сих пор остается очень сильно штурмовкой. Немного теперь, конечно, ДРАш напоминает по Патрикам, но мы же с вами как-то с этим Скаром в 25 патронов играем и ничего, все нормально. Так и тут, уменьшение магазина не сильно отпугнуло игроков. Еще очень много колдушников почитают эту пушенцию за ее мощь и характер. Единственное, я бы только сборочку подправил с учетом всех нервов и забабахал бы вот такую. Увеличенный магазин я бы не рекомендовал брать, потому что ISM и так хватает Патриков на эту всю движуху сказочную. Уводить в общем ее в стабильность. Кстати мужик, я вот над чем подумал, так как у нас каждый сезон что-то фиксится, что-то добавляется и бафуется, не хочешь ли ты от меня сезонный топ того или иного класса получить? Я бы вот например хотел бы сделать топ штурмовых винтовок 13 сезона, единственное я не знаю делать топ 3 или топ 5 валын в этом классе, хелпани мне в этом вопросе организовывать 3 пушечки или целых 5, при этом не забудьте с вертушки кулачишь шибануть, чтобы все хорошо было и никто у нас не кашлял. В общем, ты пока пиши, а я рандомный комментарий поставлю. И самое залайканное. Благодарочка, летит хрену с горы, типочку и гос-гитару за оформленные спонсорки. Спасибо, мужики, за поддержку, жму ваши руки. Кстати, когда я пересматривал свой материал про SM10, который вышел 23 сентября, мать его, то в конце у меня был трекич, в котором я пел, что у нас скоро будет 10к. Ой, мужики, мы уже медленно и верно идем к тридцатке. Ни хрена себе. Спасибо, что вы со мной, брата-братья. Воу. Кстати-ка, стойте. А вот ты. Ну да, вот ты. К тебе сейчас обращаюсь. Почему ты так часто меня смотришь, но подписочку не оформляешь? Ты смотри, спустись в комментарии и увидишь, какая у нас тут атмосфера творится. А на стримах так вообще красотище происходит. В общем, давай это недоразумение ты вот быстренько сейчас подправишь. Ну, это же изи вообще сделать, просто вот ну, подписочку оформить и все. А также, ну вот, кулаки еще, вот, свертушечки шибани и колокольчик юзани, ну что это же вообще, ну, изи какой-то, ну, ну, будет у тебя висеть это все, ну и все, ну и что? Ну ничего же, правильно? И тебе хорошо, и мне нормально, вот так что, ну ты давай, не огорчай меня так. В общем, давай, ты это все делай, а я сейчас тебе олдовый, короче, трекич заряжу. Кстати, мужики, кто до 10к на меня подписан, вообще его узнают и шарят про него. В общем, давай, погнали. Брата, брат, я тебе так рад, и скоро нас будет 10к для пацанов, мужицких мужиков, новый Паевичок готов. Эй, брата, брат, я тебе так рад, и скоро нас будет для пацанов, мужицких мужиков Новый Баевичок готов Айсэм я взял, в рейтинг побежал Вижу, пукачел, свою задницу поджал Я его догнал, билетик на респаун MVP забрал, гуд гейм, спасибо вам! Я тебе так, рад, и скоро нас будет десятька для пацанов мужицких мужиков. Новый боевичок готов, подписку оформляем, лайки нажимаем, коммент оставляем, И в рай мы попадаем брата, брат, я тебе так рад, и скоро. Нас будет десять когда для пацанок мужицких мужиков, новый. Ба, готов, Эй, брата, брат, я тебе так рад, и скоро. Нас будет десять когда для пацанок мужицких мужиков, новый. Баевичок готов, эй.